Всем привет! Как и обещал, записываю видео, где подробно разбираю, как настроить э, отправку писем, э, там, где вот вы, например, на листе держите, э, ну, вернее, в руках держите листы, и на нем написано имя человека э, через сервис LAMLIST. Соответственно, сейчас э, настроим с вами такую механику, когда человек заполняет форму на тильде, здесь сделал отдельную страничку с формой тестовой. Вот, э, эти данные отсюда передаются в GetResponse. В определенный список, да, я здесь опять же тоже сделал тестовый список у нас сейчас, и далее, соответственно, когда человек попадает в этот список, то данные передаются в LAM-лист, и из LAM-листа отправляется первое вступительное там, приветственное сообщение, вот именно с тем, что нам нужно, да, где вы в руках держите там ноутбук, либо смартфон, либо просто лист бумаги, и там написано какое-то приветственное сообщение для вашего подписчика с учетом там его имени, да, и так далее, то есть с подстановкой его имени. Давайте начнем. После регистрации на lam вам дается 14 дней тестового периода и перебрасывает на вот такую страницу. Здесь необходимо нажать «Создать вашу первую компанию». Назовем ее «Тест». Далее предлагается добавить список подписчиков. Здесь этот шаг вы можете пропустить, но ну, я вам рекомендую, потому что мы здесь... данные сюда будут автоматически передаваться с другой системы, и нам сюда, в общем-то, ничего не нужно вводить. Далее нам необходимо настроить сам e-mail. Выбираем вот Step 1, e-mail. Вот здесь обратите внимание на этот параметр. Если он стоит 0, это значит, что сообщение будет отправляться человеку сразу после подписки. Если же вы поставите, например, единичку здесь, то сообщение будет отправляться с задержкой в один день там и так далее. Нажимаем кнопку «Выбрать шаблон» и здесь выбираем шаблон, который нам... Необходим. Их здесь огромное количество, можете подобрать тот, который вам нужен. Здесь есть абсолютно разные, есть видео даже там, и так далее. Давайте выберем какую-нибудь с картинкой, да, ну, вот, типа такого, например. И, соответственно, нажимаем кнопку «Выбрать этот шаблон». Шаблон у нас готов. Обратите внимание, что здесь уже встроены определенные переменные, типа FirstName, да. Давайте скопируем сейчас ее. И нажмем на картинку. На картинку, когда мы нажали, вот появилась такое, такая менюшка. Здесь нам нужно выбрать Edit Custom Image. Открывается для редактирования эта картинка. И здесь мы нажимаем на кнопку «Добавить элемент» и выбираем, к примеру, текст. Вот он у нас появился. Далее пишем следующим образом. Привет, запятая, и вставляем переменную first FirstName. Да, добавим еще смайли в конце, например. Выделяем, делаем так, чтобы все это дело у нас влезло на экран. Поворачиваем немножко. Вот еще уменьшим. Ну вот, собственно говоря, примерно в таком формате это у нас и будет выглядеть. Сейчас просто продемонстрирую вам механику. То есть здесь вы можете отредактировать как фоновое изображение, так и вот картинку внутри ноутбука да, на мониторе ноутбука. Соответственно, ну, здесь никаких проблем нет. Также текст можно сделать э, разным шрифтом. Да, то есть можно выбрать какой-то рукописный шрифт, э, ну либо, же, либо другой, по, поиграться с размерами, с, с любыми другими параметрами. Э, давайте пока оставим это так, как у нас есть. Так, Секунду. Привет, first name, да. Так. И, соответственно, сохраняем этот шаблон. Возвращаемся назад. Обратите внимание на то, что здесь можно очень легко настроить AB тест Соответственно, вот мы сделали первое письмо, нажимаем на кнопку ABA-тест, нажимаем Yes. И, соответственно, это первое письмо у нас дублируется. Во втором письме мы можем изменить, например, заголовок, можем изменить содержание и так далее. Просто для того, чтобы понять, как, ну, какое письмо лучше конверсии, где лучше открываемость, где лучше кликабельность. Соответственно, ну, это очень удобно для оптимизации конверсии. Также здесь вы можете добавить следующие шаги. Вот здесь вот можно выбрать там плюс один день. Задержка один день. Да? Отправлять это сообщение. И таким же образом выбрать шаблон и отправлять там последующие письма. То есть, в принципе, всю welcome цепочку можно выставить здесь. Но пока что давайте так делать не будем. То есть отправим первое письмо через этот сервис. Остальные письма будем отправлять через GetResponse. Нажимаем Next. И здесь выбираем периоды отправки. Выбираем вот первую позицию location local time зонда здесь смотрите какие параметры важны у нас первое это сколько максимум ну, то есть вот этот параметр короче говоря вот когда он стоит нас на сотни то это значит что после того как человек подписался на вас ему первое письмо придет где-то минут через восемь только если же вы здесь ставите например параметр 500 то письмо придет всего лишь через полторы минуты. Но, соответственно, чем больше, тем быстрее придет. Далее выбираем периоды, из какого по кое время у нас будут появляться письма. Давайте поставим с 6 утра до 10 вечера. Вот здесь у нас есть тайм-зона, да, то есть часовой пояс наш. И здесь мы выбираем те дни, которые будут появляться письма. Давайте выберем все дни. Нажимаем Next. Здесь в этих опциях нам, в общем-то, ничего выбирать особо не нужно. Единственное, что вот здесь нужно выбрать тот e-mail, с которого будут отправляться письма. Здесь я уже подключил свой e-mail, но если у вас новый аккаунт, то, соответственно, здесь на этом этапе вам предложат подключить ваш e-mail. Это делается очень просто. Просто нажимаете на кнопку Google, да, через Google авторизируетесь, и ваш аккаунт сюда автоматически подвязывается. То есть ничего сложного здесь нет. Все, нажимаем «Создать компанию». И компания у нас готова. То есть она уже практически запущена. Давайте перейдем к следующему шагу. Следующий шаг — это форма на нашем сайте. То есть давайте здесь две вещи уточним. Во-первых, как в целом подключить GitResponse к Tilde. Это делать следующим образом. Вы заходите в сайт, настройки сайта, выбираете формы. И вот здесь я подключил вот тестовую форму GitResponse. Соответственно, если вы подключаете ее с нуля, то выбираете вот здесь GitResponse и далее просто вводите API-ключ. Также обратите внимание на то, что здесь, когда вот вы уже подключили GitResponse, необходимо нажать на кнопку настройки и здесь выбрать именно тот список контактов, куда будут попадать новые лиды. И, соответственно, нажимаем «Изменить». Все, это все дело у нас готово. Давайте теперь вернемся назад к нашей страничке сайта. И не забудем обратить внимание на то, что нам здесь необходимо тоже подключить вот GetResponse, поставить галочку. Теперь сохраняем, нажимаем «Публиковать» и переходим к нашей странице. Все, пускай она здесь у нас подождет 2 секунды, а сейчас мы к ней вернемся. И последний шаг, который нам необходимо сделать, это настроить передачу данных из GetResponse, вот из этого списка, в сервис «Слэмлист». Сделаем мы это с помощью программы, с помощью сервиса Zapier. Заходим в этот интерфейс, нажимаем кнопку, ну, если у вас нет аккаунта, создаем аккаунт, это тоже очень легко сделать, и нажимаем Make as Здесь, соответственно, выбираем Git Response в качестве триггера, то есть триггер — это то событие, по которому запускается сам этот процесс. И далее мы сейчас сделаем действие, то есть что нужно сделать, когда этот триггер срабатывает. Соответственно, здесь подключаем GetResponse, выбираем, какой триггер у нас будет, new, новый контакт, да, new Contact, Нажимаем «Продолжить». Здесь подключаем наш аккаунт. Опять же, то есть сейчас он у меня здесь подключен, но вам предложат вам ввести API-ключ для того, чтобы этот аккаунт с этим всем делом подконнектился. API-ключ находится в GetResponse вот здесь. меню Интеграция. И вот здесь раздел «Аппи». Копируете этот ключ и вставляете. Так, окей, это есть. Далее выбираем, с какого, ли... с какого листа, с какого списка да, у нас будут подтягиваться контакты. Вот наш тестовый список. Нажимаем «Продолжить». Сейчас у нас тест, скорее всего, здесь не пройдет, потому что в списке еще нет никаких контактов. Давайте поэтому нажмем «Пропустить тест». Это, в общем-то, не принципиально. И здесь, соответственно, выбираем вот LAM-лист. Здесь нам нужно выбрать действие «Добавить контакт в компанию определенную». Далее здесь нам предложит подключить, опять же, наш аккаунт. Это делается тоже очень легко. Надо будет ввести два параметра. Эти параметры находятся здесь в разделе «Settings» — «Integrations». Вот наши параметры запера. Вот эти вот два параметра нужно будет ввести. Так, теперь смотрите, как работает вот этот ä, пункт. Здесь, соответственно, из git GitResponse нам нужно передать e-mail человека в сервис лен-лист. Делается это очень просто — то есть этот e-mail передается в виде параметра. Выбираем, нажимаем на вот этот, на вот этот значок и выбираем e-mail. То есть теперь всегда e-mail — это будет такой вариативный параметр, то есть каждый новый лид имеет свой уникальный e-mail, и каждый этот уникальный e-mail будет передаваться в лем-лист. То есть все будет работать корректно. Далее выбираем компанию. Здесь она у нас сейчас по умолчанию одна, которую мы с вами только что сделали в лем-листе. Выбираем ее здесь. И далее выбираем а, first name, да, имя человека. Оно у нас тоже вот в виде параметра зашито, например, name. А здесь, в общем-то, можно сделать как вот и last name, и company name и так далее. То есть это все а, является просто определенные данные, которые человек вводит вот на первом вступительном этапе на сайте. То есть если, если здесь мы добавим еще дополнительные поля, либо эти поля, например, будет email там, и название компании, то здесь, соответственно, вот в запере мы можем оперировать вот этими параметрами в виде e и, например, company name, да, так же самое здесь может быть телефон и все что угодно, то есть здесь ничего сложного нет, если вы вводите какой-то параметр, которого нет здесь, да, то есть это не имя, ни фамилия, ни название компании, то здесь можно создать свою какую-то кастомную переменную, опять же, которая будет выглядеть в виде телефона, то есть опять же здесь нажимаем из респонса, потянуть, например, там... Ну, тут будет переменная фон, телефон, да, если человек вводит номер телефона, то здесь он будет отображаться. И здесь, соответственно, просто пишем телефон, да, и сюда подтягиваем этот параметр, и все будет работать. Нажимаем продолжить. Соответственно, здесь проходим финальный тест. Test and continue. Все, все работает. Не забываем вверху нажать... На вот этот переключатель, чтобы он загорелся зеленым. Так, все отлично. Этот зап у нас работает. Так, теперь давайте протестируем все это дело. Перейдем на нашу страничку. Обновим ее. Введем e-mail. Давайте я введу свой тестовый e-mail. И напишем имя. Нажимаем «Отправить». Все, данные у нас успешно отправлены. Проверяем, что они у нас дошли в widget response. Наш тестовый список. Да, вот у нас здесь появилась единичка. И теперь, соответственно, ждем некоторое время. Это может занять где-то 10-15 минут до тех пор, пока не сработает вот этот наш зап. И данные, соответственно, не отправятся в лемлист. И из лем-листа не отправится то сообщение, которое нам необходимо. Проверить, сработал ли здесь конкретно вот этот зап, можно сделать вот таким вот образом. Нажимаем на стрелочку и вот здесь выбираем Task History. Вот здесь, соответственно, через 10-15 минут у нас появится появится этот зап, да, где будет отображено то, что он сработал корректно. И письма отправится на почту. Давайте подождем пару минут. Так, время прошло. Соответственно, зап наш уже успешно отработал, что показано здесь. Соответственно, вот удачно... Прошел первый шаг, удачно прошел второй шаг. И на почте мы видим вот такого плана письмо, вот водная почта. Соответственно, вот такое письмо, где вставлен текст вот «Привет» и «Мое имя потянуто из переменной». Соответственно, таким же образом вы просто адаптируете картинку под ваши потребности. То есть, например, делаете фото там, вас или вашей команды, то же самое держите ноутбук. На экране ноутбука там любой какой-нибудь текст. Да, и, соответственно, добавляете туда «Привет, Сергей, там, ждем тебя на вебинаре». Или... Спасибо, что купил наш продукт или что-нибудь в этом духе. Вот, соответственно, вот это письмо у нас здесь э, отправилось, да, через сервис лем лист И все остальные, все последующие письма мы можем отправлять через GitResponse, просто э, настроив вот здесь автоматизацию. То есть настроив автоматизацию, которая начинается с того, что человек подписался на определенный лист, там, например, стоит таймер один час, да, то есть приветственное всему отсюда, стоит таймер один час в процессе, и дальше уже остальные письма отправляются уже отсюда. Вот, собственно, такой как бы несложный механизм, да, может вам а, помочь сделать ваши рассылки более персонализированными и, естественно, более запоминающимися. А, если будут вопросы, то пишите, я с радостью вам помогу.